Недавно я нашел кое-какую информацию, довольно неприятную для нашего сообщества. Было сказано, что релиз пятого сезона My Little Pony будет отсрочен аж до конца 2016 года. Это объясняется тем, что наработки пятого сезона находились на SSD-диске, который вышел из строя. Также было сказано, что эту информацию официально не подтвердили, то есть это просто слухи. Я не приравниваю слухи к заведомой ложной информации автоматически. Я вообще не привык верить на слово. Поэтому давайте разберемся в этой ситуации и попытаемся понять, возможно ли такое. Срок службы SSD ограничен количеством перезаписей. Любое изменение файла, в том числе перемещение объекта в векторной анимации, является перезаписью. Поэтому вполне вероятно, что за все 4 года существования Friendship is Magic ячейки памяти рабочего SSD могли достигнуть предельного количества перезаписей. Неужели над официальным сериалом работают такие ламеры, которые, зная, что все их наработки находятся на SSD, даже не догадались делать ежедневные бэкапы на обычный HDD? Ведь есть же у них IT-менеджер или, говоря по-русски, системный администратор, он просто обязан был предусмотреть технический сбой и заниматься резервным копированием. Окей, допустим, авторы были слишком увлечены пятым сезоном, работали круглосуточно, и для бэкапа времени не нашлось. Сколько всего времени они потратили на это? Я не могу точно сказать, однако к тому времени, как я стал в броне, был уже давно готов четвертый сезон. Более того, его успели полностью переозвучить на русский язык команда Gala Voices. Последний эпизод четвертого сезона, датирован 2014 годом. Допустим, сразу после сдачи четвертого сезона каналу HUB, студия DHX приступила к работе над пятым сезоном. Это уж точно не могло случиться раньше января 2014 года, стало быть, чтобы создать пятый сезон с нуля, нужно не больше, чем один год и 5 месяцев. Это максимально возможный интервал их работы с января 2014 по конец весны 2015 но ведь теперь им не придется делать все с нуля. Кое-что, например, раскадровки у них есть на бумажных носителях, а кое-что, как минимум, сюжет и что-то из того, что успели сделать, наверняка помнят сами авторы. Устранение последствий такой аварии, как выход из строя SSD накопителя, замена старого накопителя и переустановка на него программного обеспечения займет не более трех дней. Так что, если это действительно случилось, то наверняка к моменту выхода этого видеоролика уже будет устранено а до конца 2016 еще целых 2 года за это время можно успеть делать 2 сезона или даже 3 даже если утрата наработок приведет к тому что сезон придется переделать опять с нуля на это по моим расчетам не должно уйти целых 2 года и еще Первое, что приходит в голову, когда ломается электронный носитель с важной информацией, это, конечно же, то, что нужно эту информацию оттуда вытащить, то есть перенести на заведомый исправный носитель. Будьте ответственным за пятый сезон Friendship из я бы обратился к самым продвинутым мастерам по восстановлению данных. Хотя я и сам айтишник, однако не являюсь узкоспециализированным, поэтому я бы поручил такое важное дело экспертам конкретно в области восстановления данных. К тому же, сам факт того, что информация о переносе пятого сезона на конец 2016 года является неофициальной, конкретно в данном случае ставит ее под сомнение. Ведь если бы это действительно было так, то об этом бы никто не узнал до того, как в этом признаются сами авторы. Вывод... Либо я чего-то не учел, и такая проблема действительно возникла, и на переделывании пятого сезона по какой-то причине теперь требуется даже больше времени, чем планировалось изначально, либо это троллинг в хейтеров. В любом случае, даже если выход пятого сезона придется отложить почти на два года, это не должно нас сильно расстраивать. Все равно основной вклад в развитие Вселенной магии дружбы вносят сами брони. Хейтерам этого не понять. Выйдет ли пятый сезон вовремя, то есть весной 2015 года, время покажет.